Come on, come on. <зву> вот так кого-то радуются китайцы, когда набрали 1 миллион подписчиков. Ребятки, спасибо вам за миллион подписчиков, это невероятно, столько поклонников китайца. Давайте замутим и обзоревателю миллион, он переводит и озвучивает для вас интересные пранки. В прошлом опросе я спрашивал, какой тематике запилить видос. Большинство выбрало вариант, чтобы я ел еду людей, и знаете что? Я пойду и замочу этот пранк для вас, ребята. Цените, что вышло. Эй, как ты, мужик? Где попкорн взял? Он в той херне. А, хорошо. Дай-ка гляну. Такс. Бро, ты что, ли потерял свой чертов разум? Черт? Ты Тряхнулся, спрашивай. Хера ли ты не сходишь и не купишь? Не, я просто хотел попробовать. Попробовать их, ты псих. Да, я хочу попробовать его. Да. Бро, чо как пес. О, Бог мой, выглядит охренительно. Что это за штучка? Креветки с лапшой. Креветки с лапшой, А вот это макароны? А, -а, -а. а это креветка? О, я должен заценить. Но в чем твоя проблема? Че? Это так круто выглядит. Не делай так больше. Могу я попробовать это? Нет, Как она насчет этого перчика? Нет! Да я тебе! Извиняюсь, а что вы тут хаваете? Фри, фришечка? Ага. А как вы ее хаваете? Беру и в рот кладу. Вот так? Да, да, да. Съем еще? Ага, похавай. Ты это не ешь? Ну я типа ел уже. Ты больше не будешь? Не, я могу забрать, вери. Я могу забрать все это? Забирай. Спасибо, пожалуйста. Простите меня, а мне стало интересно, что вы кушаете? Вот это коричневое выглядит как... Выглядит как... Похож на хлеб. Ага, что это? Это хлеб. О, это хлеб. Как будешь его хавать? Сначала макнув томатный суп. Так? Как ты это грызешь? Как это дерьмо вообще это есть? просто вообще. Спасибо за просмотр. Если понравился видос, делись с друзьями, ставь лайкос. Канал Китайца в описании. Удачи!